Путь консультанта, соответственно, все мы, ну, надеюсь, многие из нас закончили какое-то профессиональное учреждение, либо институт, либо среднеспециальное. ну и дальше у нас пошла наверх, это значит, путь рабочего. Рабочий, бригадир, да, мастер ремонтных смены, если среднего специального не хватает, получились, стал инженером, инженер, значит, проявился, стал руководителем подразделения, ну и потом предприятие. Да. Главный специалист и главный инженер, генеральный директор какого-то производственного предприятия. Я не стал рисовать там министерство, да, ну, так сказать. Что в консалтинге, да, ну по нашей теме, такая вот вниз идет такая, ну вниз она, в смысле просто по направлению вниз, на слайде. Самая простая профессия, которая на наших проектах есть, ну у нас и когда мы реализуем проекты, оператор. То есть когда дают паспорт на носу, что же самое, да, и вот сиди переписывай на него. Марку, модель, атрибуты, понятно, да? То есть мы в этом моменте пересекаемся с предприятием, с производством, какими-то рабочими, или там мастерами, может быть даже ИТР, которые нам эти данные предоставляют. Следующий уровень это так называемый у нас есть специалист-нумировщик. Опять-таки по теме ремонтов, я думаю, что вы понимаете, что нормировать операцию по ТО по ремонту ну, должен какой-то понятливый специалист, который уже имеет опыт, который понимает, какое оборудование имеет опыт таких проектов. Такие, значит, у нас сейчас есть работы, когда мы за заказчика делаем нормативы. То есть такая дикая немножко ситуация, когда механики не знают, как ремонтируют оборудование. То есть они знают, но воспроизвести это в виде таблички, что он делает сначала, сколько времени уходит, сколько частей он тратит и сколько туда емкость, целая проблема. Поэтому в этом моменте мы пересекаемся. Ну дальше проекты, которые требуют ну, или задачи, которые требуют уровень консультанта, то есть когда человек уже начинает заниматься более сложными задачками, методики пишет, процессы рисуют. это у нас называется консультанты. Дальше уровень экспертов, ну, продвинутый консультант, который еще умеет литературу читать, анализировать. Ну и дальше у нас идет в нашей иерархии консалтинга, это руководитель проекта, либо направление, то есть человек, который умеет руководить экспертами и консультантами. И самое главное, взаимодействует с заказчиком, в плане плана проекта, вот там нарисован такой план, от консультанта всегда ждут выполнение задач в срок. То есть мы же внешние люди, поэтому от нас ждут, ну, за деньги мы сделаем это вовремя. Ну и последнее, ну компании, соответственно, можно считать руководителем консалтинговой компании. Не советую, потому что много проблем, а зарплата та же. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет».